Научный центр мирового уровня КФУ. Результаты работы за прошедший год. Рассмотрим работу центра в 2020-2021 годах. Пора задувать свечи. Первый президент Татарстана отмечает 85-летие. Всем привет! В эфире Универньюз со студии Надежда Мещерякова. Казанский федеральный университет занял второе место в России по количеству иностранных обучающихся. В текущем учебном году в КФУ проходит обучение более 10 тысяч студентов из 101 страны мира, что почти на 900 человек больше, чем в прошлом. В Казанском федеральном университете стартовал новый сезон инсталайфа. Абитуриенты могут задавать свои вопросы в режиме реального времени представителям институтов. Так, шоурум высшей школы журналистики и медиакоммуникаций уже посетили Институт математики и механики, Институт дизайна и пространственных искусств, Институт психологии и образования, а также Институт международных отношений. Все записи в ближайшее время будут доступны на нашем youtube канале В зале попечительского совета Казанского федерального университета состоялось заседание Международного наблюдательного совета. Он был создан с целью реализации проекта научного центра мирового уровня по стратегическим направлениям технологического развития в России. Подробнее в нашем сюжете. Сегодня мы рассмотрим работу центра в 2020-2021 годах его фундаментальные результаты, новые технологии, разработанные учеными центрами и их практическую реализацию в нефтегазовом секторе экономики. В августе 2020 года стало известно, что Казанский федеральный университет выиграл конкурсный отбор на создание научного центра мирового уровня. По приоритетному направлению – экологически чистая ресурсосберегающая энергетика, эффективное рациональное использование недр и биоресурсов. Создание НЦМУ было инициировано ректором университета Ильшатом Гафуровым. Данный центр среди 10 поддержанных центров получил максимальный балл Совета по господдержке создания и развития НЦМУ. Победа в этом конкурсе была итогом большой многолетней работы, проведенной университетами. И в отношении Казанского университета, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить вас, Артем Наградеевич, руководитель нефтяных и сервисных компаний, за всестороннюю поддержку, что и позволило Казанскому университету в этой новой длинной области, в самой позиции не только в России, но и в мире. На данный момент около 40% поступлений в бюджет страны – это нефтегазовые доходы. В стране и в мире в целом остается актуальной задача управления запасами углеводородного сырья. Большинство новых месторождений требует больших вложений. Все эти перечисленные факторы определили стратегию работы центра. Не осталось без внимания и тема подготовки молодых специалистов. Кадры – это наше все. Мы над этим очень серьезно работаем, собираем молодые таланты со школьной скамьи. Уважаемый Руслан Григорьевич, полевая геологическая олимпиада, которая ежегодно проходит в республике 2014 года, при вашей личной поддержке, поддержке Татнефти, малых компаний и Министерства образования и науки республики, дают свои плоды. Лучшие ребята поступают к нам, и сегодня уже среди наших аспирантов есть бывшие участники, победители этой олимпиады. По направлению прогнозирования нефтегазоносности крупных территорий была разработана технология, основанная на комплексе современных и уникальных методик. Она используется для территорий, на которых практически нет данных. Только спутниковые снимки, данные геологических съемок, рельеф и спутниковая графика. Технология позволяет отбраковывать территории с минимальной перспективой на нефтегазоносность. Эта технология сегодня уже применяется для решения задач компании «Газпром», «Газпромнефть». Уважаемый Александр Владимирович, вы не так давно подписывали стратегическое соглашение с университетом «Газпромом», в рамках которого уже проведены работы по Восточной Сибири, в Красноярском крае, в Якутской области в прошлом году. И вот в этом году наши работы в Якутии на шельфах Камчатки и Камчатке, с использованием элементов данной технологии. В Казанском федеральном университете создана уникальная лаборатория с высокочувствительными масс-спектрометрами для тяжелых изотопов, которые позволяют реконструировать тепловую историю бассейна. Это единственная в своем роде лаборатория в России. Сегодня ее услугами пользуются не только российские, но и зарубежные компании. В частности, вот мы недавно выполнили большой проект для Роснефти по Карскому морю, и по прилегающим территориям результаты очень интересные оказались. И мы продолжаем работу в этом направлении с Роснефтью. И сегодня присоединяются другие, но в том числе и зарубежные компании. Изменения планового объема финансирования в случае НЦМУ оказались и существенными. Порядка тысячи рублей в меньшую сторону на фоне двух с половиной миллиардов. Предлагается внесение изменений сразу в три таблицы программы, а именно информация информацию о финансовом обеспечении, обеспечении программы создания и развития центра включая размеры финансовых средств, предоставляемых на цели с федерального бюджета и внебюджетных источников. Далее исчерпывающий перечень направлений расходных средств гранта и перечень участников центра, претендующих на предоставление гранта и предложения по распределению средств гранта между такими участниками. В конце встречи президент Татарстана Рустам Миниханов обратил внимание на одну из главных целей НСМУ – повышение конкурентоспособности среди других компаний. Для этого необходимо извлечь опыт из деятельности ведущих мировых научных центров. Надежда Мещерякова, Тимур Табаров, Хафиз Гараев, Андрей Багаудинов, Вячеслав Василенко, Проект Семейной академии детского сада Казанского федерального университета ⁇ Мы вместе ⁇ стал победителем фонда президентских грантов. Онлайн-площадка окажет информационно-образовательную поддержку родителям, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра. Благодаря такому формату проекта охватит малые города, отдаленные районы Татарстана и позволит поддержать семьи, не имеющие доступа к специальным образовательным услугам. Сегодня день рождения отмечает первый президент Татарстана, государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шаймиев. Ему исполняется 85 лет. Что связывает Ментимера Шаймиева и Казанский федеральный университет, узнаете в нашем следующем сюжете. Первый президент Республики Татарстан имеет непосредственное отношение к развитию Казанского федерального университета. Благодаря инициативе Ментимер Шаймеева КГУ получил статус федерального университета, вошел в проект продвижения ТОП-500, что стало совершенно новым импульсом развития учебного заведения. Ментимер Шаймеев имеет прямое отношение к модернизации университета. В честь 200-летия Казанского университета благодаря Шаймееву было отремонтировано главное здание. В 2010 году Ментимер Шаймеев инициировал назначение Ильшата Гафурова на пост ректора Казанского университета. За свои заслуги перед Казанским университетом в 2015 году Ментимер Шаймеев получил звание почетного доктора КФУ. Важно отметить вклад Ментимера Шамеева в областях национального образования и национальной культуры. Так, древний город Болгар и град Свияжск были включены в список всемирного наследия во многом благодаря инициативе первого президента республики и исследованиям ученых Казанского университета. Помимо этого, ученые университета привлекаются к таким масштабным проектам, как «Тысячелетие Казани» и «Елабуги». Еще один важный национальный проект, инициатором которого стал Ментимер Шамеев, — это полилингвальные школы. Проект учебных заведений, где обучение проходит сразу на трех языках. Поскольку КФУ является основной базой подготовки учителей в республике, Казанский университет взял на себя ответственность готовить профессиональных педагогов для образовательных учреждений нового формата и помогать в разработке концепции полилингвальных школ в республике Татарстан. В период разработки проекта Менсимир Шаймиев посетил Казанский университет, а конкретно Институт физики, Институт психологии и образования, Институт международных отношений и Институт филологии и межкультурных коммуникаций. Так помощь специалистов из профильных институтов КФУ стала основой для подготовки методологии обучения. Мы были в университете в ходе подготовки сейчас к старту, а мы сейчас хотим шесть комплексов начать образовательных, многоязычных, шесть комплексов. Они уже предопределены. И мы это сделали специально в Казани, два комплекса, и крупные города взяли. Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск и Елабуга. Напомним, что первого президента Татарстана с Казанским федеральным университетом связывает еще и астрономическая обсерватория имени Энгельгарта. Ученый Василий Энгельгард жил в Германии. Перед смертью он безвозмездно передал оборудование Казанскому университету и завещал похоронить его в Казани. Однако Первая мировая война и Гражданская война помешали осуществить это. Через 100 лет в 2014 году на территории обсерватории по инициативе ректора Ильшата Гафурова было проведено перезахоронение Энгельгарта, в котором принял участие имя Тимир Шаймеев. Астрономическая обсерватория должна стать следующим объектом в республике для включения в список всемирного наследия. В 2019 году, благодаря активным усилиям Ментимера Шаймею и участию ученок КФУ, обсерватория вошла в предварительный список ЮНЕСКО. Роберт Хасанов, Александр Фирсов, Универньюз. Хирург университетской клиники Казанского федерального университета Булат Минхузин помог лыжнице, пострадавшей после падения. Ситуация произошла на курорте Свияжские холмы. Во время спуска девушку сбили с ног. Врач оперативно среагировал, оказал первую медицинскую помощь и сопроводил пострадавшую до больницы. В России за минувшие сутки коронавирусной инфекции заразились 33 899 человек. На сегодняшний день вакцинация остается единственным способом защитить себя и своих близких. Казанский федеральный университет принимает активное участие во всеобщей иммунизации. Напомним, что привиться можно в университетской клинике по адресу улицы Вишневского, 2А. Запись по телефону 233 320.